Эй, hey, всем средневековый привет, меня зовут Вудрум, мы продолжаем нашу прекрасную, вкусную таверну. В прошлой серии я хотел что-то купить, мероприятие мы хотели да, сделать, но я тут немножко подумал, что как-то это слишком дороговато, и немножко сделал по-другому. Я переставил барную стойку, мы поменяли немножко здесь вот, тут у нас, да, пустое пространство, ну будет столик скоро, поэтому не переживай. Начать следующий день нас я сделал поближе чтобы они далеко не ходили мы получили новое здание купить подиум для музыкантов кстати можно его сюда поставить в пустое место да обслужить 113 гостей купи любой ингредиент за 50 а 50 раз купить а ну сейчас смотри сейчас закончится и мы сразу одним махом купим 50 штук ну а вот это ну тут надо как бы ждать и У нас будет скоро новый рецепт. Это, видимо, какой-то сыр. Во. Поэтому, как-то, мне кажется, так вот гораздо получше. И они, видишь, далеко не ходят, чтобы просить поваров заготовить еду. Ну и, в принципе, нормально. У нас вон новые монахи приходят. Привет. Ты какой-то странник. Да, сейчас мы тебе принесем пивасик. Подожди. Так, у нас тут старики, молодые, эльфы. Тут прям все разнообразие. О, монахиня. Монахиня, а вы что пьете? Что тебе? Десерт или пиво? Вообще пиво вам можно, нет? Так, у нас что там по запасам? По запасам все прекрасно. По запасам еды. Но ну, вот сейчас закончится тогда пшеница и нужно будет купить пшеничку морской оконь, сыр, кокос прикинь, кокос какие кокосы в среднем века, хоть максимум клубника и то, не для всех о, смотри фруктовый салат, там кто-то купил ну-ка, не, не уноси а, вон еще один что у вас, бананы, яблоки в целом, очень даже неплохо так, у нас раз, два, три 4, 5, пять столов наверное, нужно будет поставить сюда еще один столик у нас с тобой 3 официанта, поэтому на каждого официанта по 2 столика. В принципе, ну, нормас. Вроде должно быть. Но это мы сделаем, когда у нас день закончится. А пока что мы рубим деньги. Мы рубим бабки. Так, у нас менюшка. Скоро у нас будет уровень хлеба повышаться. Поэтому все отлично. Кстати, я поменял пол. У нас в прошлой серии, если помнишь, были черно-белые квадратики. А это вот новый пол, который мы выиграли. Он все равно, кстати, бесплатный. Поэтому я думаю, мы каждый раз, когда будем выигрывать новый пол... Кстати, когда мы там выигрываем новый... А, подожди, это где? Вот здесь. Мы будем что-нибудь менять. О, напольная плитка. Ну, до нее еще далеко. О, картина «Звездная ночь». Портрет Анны Арнольфини. Слушай, ну прикольно. Ну давай сначала дойдем до картины «Голландские корабли в спокойном море». Так, у нас там кончается еда. Ну это отлично, потому что мы сейчас выполним задание. У нас есть всякие лимонады, пиво, все дела. Так, как бы а, сюда бы потом еще столько купить. Угу. Так, давай-ка пополним запасики запасики давай вот так и вот так все и выполнены задания да угу. так 113 костей обслуживается купи музыка подиум для музыкантов сколько стоит подиум для музыкантов о 120 а это только типа одна из четырех нифига себе это мне опять расширяться чего такие подожди давай попробуем одну купить что так дорого а можно и на одной. 150 в день 8 песен М -м -м. ну давай попробуем тебя а будет применен только завтра ну их Ну в смысле <laughs> я только начал ладно в общем, мы вырыбаемся в более-менее какой-то положительный результат. Плюсик. У нас зелененькая это типа доходы, а минусы расходы, ну и в принципе здесь видно, да, сколько мы заработали. Значит, сейчас мы начинаем день и нам приходит новый музыкант. Так, выполнили задание, купили подиум для музыкантов. Отлично. О, смотри. Смотри, кто поет песни у нас, Бородач. какая музыка какая музыка а красота так а просвещенность то что у нас там есть что-нибудь так освещение ну-ка ой что происходит давай вот сюда мы тебе светильник повесим а у тебя не видно вообще нигде ну и все продолжаем так пиво есть все есть все отлично смотри бар кухня ну, правда, не закрытая, а открытое, И это, наверное, очень хорошо, потому что это гостей привлекает. Так, получили 150 монет. Угу. А что он там плачет? Что, что, что не так у него? Ой, подожди, надо на повара нажать. А что он не нажимается? А что он плачет? Он устал. Уровень счастья работника 40. Увеличить зарплату или повысить его, чтобы улучшить уровень счастья? Ну, допустим, вот так. Ну, просто, блин, это очень дорого. Этот, смотри, за 12 вообще готов работать хоть целыми сутками. А этот жадина какой? 21. Ты еще недоволен. Ладно, давай, пока вот так. А, а у официанта, кстати, все нормально, нет? Ну да, все вроде бы норм. Только этот зарплату хочет побольше себе. Так, менюшка. Повысить уровень. Во! В среднем 0.05. Вот, теперь выполнили задание. Ну, отлично. Так, 50 ингредиентов опять купить, да? У нас, эти мероприятия открылись. Поэтому давай какое-нибудь мероприятие запланируем. На завтра. Оу! Oh. 400 престижа могу потратить. Обычная вечеринка. Угу. Вода, лимонад за 4 монетки. А что тут еще есть? Празднование военной победы. Встреча палачей. А вот да, палач. Этого чувака зовут палач. Король и королева. У -у -у. Куриные грудки, нужны ножки, индейки. Медовуха Эльсидр. Йо. Ну, мы пока маленькая. Мы возьмем вот это. Обычная вечеринка, как раз нужно 20 гостей, чтобы, по-моему, открыть какое-то исследование здесь. Да, вот гриль нужен. Поэтому у нас будет завтра вечеринка. Ой, повысить уровень, повысить уровень. Все, повышаем. Все, у нас еда будет первоклассная. Так, и какой-то кто-то что-то повысил уровень. Бармен. Давай мы тебе разлив напитков. Вот так вот разлив напитков. Все. Продолжаем. Все прекрасно. Тут он заказывают пироги. Что там? Опять уровень повысился. У вишнего пирога. Угу. А мероприятие Тут свои какие-то блюда. Ну, ладно, мы пока это. Мы пока что... Так, наполнить или нет? Не, не, не буду деньги тратить лишний раз так продолжаем давайте зарабатывать мне денежки нас тут надо наверное нап наполнить все вот так вот чтобы не париться и все добро пожаловать в удру house ой что там еще у нас опять уровень поднялся прекратите <Se> <rated aForce> что происходит что там за еда такая? Обычно яблочный пирог. Но в среднем уже 0.24. Ты получаешь а, а, следующих особо гостей. организуем мероприятие и улучшая рейтинг еды. Ага. То есть, продавая больше и улучшая блюда я повышаю рейтинг. Ну, отлично. Все. Отлично. Замечательно. Деньги есть. Кстати, деньги есть. Поэтому, так, официанты растут у нас все. Надо в чаевые, кстати, тоже вложить, наверное. Повара у нас растут. Музыканты. Так, надеюсь, Ага. Ну ладно, пока оставим. Нам его одного достаточно, поэтому все отлично. Эй, куда? А, день закончился. О, смотри, как мы заработали. 899 монет. Так, ну чё? А, купаем, наверное, новые столы. Ой, у нас минус 50. Мероприятие получит получит 200 в награду. А где посмотреть, что это гости мероприятия? Или это вообще сразу мероприятие началось? Очень странно. Ну ладно. Чё там опять ноешь? Что, ты, что тебе надо опять? Ну так я... Сколько тебе зарплаты платить? Что ты начинаешь мне напрягать? Юга. Вот было же все вроде хорошо. Я уровень 3. Вот самый неу... вот ужасный, вот он супортит мне. Давай мы тебя уволим. До свидания. Наймем другого. Так, уровень 3. Зарплата 19 у всех. Приобретает опыт в 2 раза быстрее. Вот давай тебя нанять. Все. А то тут какой-то 20 монет ему мало. 25 это тоже мало. Слушай, ну я так разорюсь с тобой. С одним только поваром. Так, я так понимаю, это просто сразу вечеринка. Они все сразу пришли. То есть целый день будет вечеринка, да? Ну и хорошо. Мы все закупили. У нас все есть. Еда, вода, пива. Нифига вы там пьете по 5 бокалов. Ого! Ребята, пить столько нельзя. Так, купи ингредиент 50 раз. Мы получили картину. Так, а, ну да, они вот сидят, пьют, едят, одна, одна сплошная пати. Так, у нас есть особая картина, о, бесплатно, конечно, повешу. Уго, какая она огромная, э, давай вот сюда, почему бы нет, а, можно вообще бесплатно вешать, а можно еще одну? Нельзя, ладно, без проблем. Одна бесплатная картина хорошо так у нас тут э, все продолжает работать люди едят и я так понимаю вечеринка заканчивается все приходит к своему логическому завершению нифига все вы тут напили ты видел там бокалов-то ух миллионы просто все закончился день а типа, чего больше никто не придет к нам? Ну ладно. У нас все заполнено. Все есть. Кстати, стой, подожди. Давай заполним. Вот так. И закончим этот. Еще один очередной день. У нас посетителей. У нас все обслужены. Ну и все тогда, отлично. Ящинка удалась. Да, удалось же. Ой, как мы проседаем М -м ужас но зато мы можем здесь начать исследование каменного гриля Ага. потом будет приключение Это видимо стол да какой-то ну отлично так ничего не запланировано значит я хочу мероприятие давай давай еще одну требование 400 Ну у нас 400 Давай вот сюда еще одно, и вот сюда еще одно. А, типа нельзя два мероприятия на одну неделю? Типа вечеринка раз в неделю. Окей, без проблем. Так, у меня есть 400 монет. Сколько стоит лавка? Лавка стоит 300. Не, это дорого. Ждем следующего дня, купим деньги. У нас обычные гости сегодня, без всяких вечеринок. Кто-то там что-то приобрел. А, купи новую бочку, вино. Я изучил вино? А, да, я изучил вино. Кстати, да, вот лучше, на вино купить. Больше разнообразия, больше будут брать. Больше будут брать, больше будут покупать. Поэтому все отлично. У нас нужно 400, чтобы за пол, чтобы купить бочку. И, наверное, с запасом возьмем. Чтобы ее заполнить Ну там что-то посмотри, поели что-то Вкусное, пироги тут едят М -м -м. Так, давай купим Бочку с вином И заполним Все, отлично Продолжаем Так Что у нас тут еще есть Такого интересного Купили бочку с вином. О, улучшаем, кстати, да, еду вот эту всю. Она улучшается со временем. 70 посетителей за один день. Ну, это вообще без проблем. И два ковра нужно приобрести. Два ковра. Ковры, я помню, очень дорогие. Но не хочу покупать этот маленький, круглый, какой-то страшный. Что это такое? Я хочу купить какой-нибудь красивый, большой и длинный. Ой, они все одинаковые, кстати За 100, да? Вообще прекрасно, смотри Давай вот так Вот сюда ковер Вот сюда ковер Смотри Красота стала немножко уютней По крайней мере, не на камнях все сидим Ногам тепло Так, два ковла К -к -к Ковла мы приобрели Поэтому подлазаем дальше Повышается уровень у нас Наших воров э, официантов давай вот вот сюда так тут уровень есть нету все уровни растут люди вообще сколько вы пьете сколько они пьют вообще ты смотри да что такое красота Два повара. Два тестячка. Так, что там по идее? Пшеница кончается очень быстро. Потому что, видимо, хлеб покупают с какой-то бешеной скоростью. Ну и отлично. Так, поднимаюсь немножко выше. Так, что у нас тут еще есть? Давай, скоро закончится исследование. У нас есть... О, кстати. Сколько стоит э, особое... О, 200. То есть можно купить э, за 200, да? А можно как-то это что? А, отзеркалить? Нет, я хочу... Блин, это, наверное, надо делать в конце рабочего дня. Ну, давай, короче, сейчас заработаем денег. Это последние гости у нас остались. Давайте, пейте уходите, все, мы закрываемся. Ну, в целом типа 0 почти. Потому что тут расходов очень большие. Так. Ä, приобрести 14 скамеек. То есть еще один стол поставить. И купить ингредиент 50 раз. о это да дорого-то все. Там все да такие цены средневековые. Как будто я там покупаю какой-то каменный замок. О. Как много людей. А у нас еще больше. Так. Надо построить еще один стол М -м -м. Но нужно расширяться тогда Вот туда, вглубь Или вот сюда По-моему, клеточки остались Да, можно, кстати, вот здесь расшириться Продать эту штуку И купить себе новую, нормальную, красивую Так я просто не хочу, чтобы столики и повара с были очень далеко. Так, давай сделаем так. Сейчас мы за этот день наберем денег. Ничего покупать особо не будем. Еды вроде хватает. Напитков тоже. Я хочу заменить барную стойку и как-то немножко расширить, потому что вот этот прямоугольничек, конечно, красивый, но... Черт возьми. Нам нужны расширения. Нам нужны улучшения. Так. Уровень поднимаем. Правда, вот я, получается, должен буду их уволить. Чтобы нанять новых сотрудников и поставить новую барную стойку. Но это не очень удобно. Интересно, на чем эта вот эта барная стойка отличается от... Э, у него два здесь, три здесь. А, то есть еще сюда, в, наверху, три. Угу. Да, это, конечно, хорошо. Но... Там... Вот, ну зачем вы увеличиваете уровень, если мне придется вас уволить? Най... Ладно. Так. Все, день заканчивается. Ой, там что-то прошло у нас. А, обслужили больше 70 гостей. О, 200 монет получили. Очень вовремя, кстати. Ой, Люси на 1150. Мм, красота. Так, ну все. Я купил новую стойку, но... Я так понял, что надо будет покупать бочки заново. Я добавил еще сюда один столик. И не один, по-моему. У меня тут было больше. Так, 4, 8, 9. О, 9 столиков. Я очень сильно облажался, потому что сюда нужно нанять... Точнее, смотри, вода. Здесь нужно будет опять покупать бочки за 400 монет. Я думал, мы сейчас это все быстренько исправим. Ну, да, придется пить э, людям. Ай, у нас сегодня вечеринка. Ай-яй-яй, ай, ай, ай, что я наделал? Что я наделал? Ай-яй-яй. Ай, ай. Они же будут пить воду. А нужно там... У меня же был там вино. Сидр был какой-то. Ёлы-палы. Так, прибытичный скамеек. Это отлично. Но у меня нету напитков. У меня только вода. Черт! Ну вот. Ладно. Что-то я мероприятие совсем забыл, что у нас сегодня. Надо было после мероприятия, после денег. Ай, ладно. Может, они на воде как-то выйдут? А что, вы, вы, вы только воду пьете? В смысле, у нас же там еда есть еще. Вы, дураки? У нас же еда есть. Вы ч? Почему все сидите по одному, по два? У вас похороны. Да. Ну ладно. Что, вы серьезно? Вы заказали только воду? Вы, вы шутите, у меня еды полным полно. А как я. Подождите, а как я сделаю это? деньги то есть целый день вы ну ладно вы просто просидите и будете пить воду вы вы шутите но ну, блин но ну, мне нужны деньги алло ладно три часа и все и что это кстати а это наша статистика а это а это значок вот официантки меньше показать пешеходную зону показать Специальные значки показывают некоторое времени ожидания это которые а у них над головами не не надо они мешают только ну собственно вечеринка самая скучная закончилась поэтому до свидания вы все недовольны а вам что-то еще понравилось да, конечно вы воду заказываете только и все Начать следующий день исследование какое? Ну ладно, исследуй. Может помимо воды вы что-то еще будете заказывать? Купи кухонный гриль. Подождите. Вот, давайте, еда у нас есть, у нас музыкант оплачивается, между прочим. Это между прочим деньги. Это дорого. Нынче музыкантов иметь в своем баре и таверне. Да почему вы воду только пьете, алло Ешьте еду какую-нибудь Так, 14.20 Мне нужно для Хотя бы 200 Давайте 200 Пожалуйста Я туда, я ступил Да, я очень Неправильно поступил Ну хотя бы воду пейте Воды у нас Хоть отдавляй, смотри, он тут наносил уже во, давай, отлично. Так, 200. Так. Ну, хотя бы пиво заполните на сколько-нибудь. Так, ребята, у нас появилось пиво. Да, покупаем пиво. Воду мы уже больше не пьем. Во, пивасик пошел, смотри-ка. Во, во, отлично. Пиво, давай там. Пироги, вон я смотрю, да, продают. Все, отлично, да, да, мы восстанавливаемся. У нас никаких сдвигов не было, все нормально, все хорошо, деньги идут, растут. Так, сколько стоит следующая бочка? Тоже 200. Сколько заполнил? 150, отлично. Лимонад, все, восстан... восстанавливаем наш бизнес. Потому что из-за барной стойки я тут немножко... Ну, обосрался, ну что ж поделать в некоторых ящиках не хватает ингредиентов, э, вообще все заполнить, давай вообще все, все что надо, все что надо не хватает фруктов, пожалуйста тебе фрукты, овощи, все что хочешь давайте, покупайте ешьте, пейте, пожалуйста умоляю вас, купи бочку с лимонадом купили, молодцы э, ешьте пейте, давайте, пожалуйста, молю вас у нас вода заканчивается, не всю воду выпили о, прекрасно. Так, купили любой 50 раз. Тоже выполняли. Новый рецепт. Отлично. Переходим в менюшку. Менюшки менюшке он, он как вообще? Сам? Десерты все. Это тоже все. Это тоже все. Так, значит, уровень поднимается у повара. Отлично. Давай э, скорость производства. Так. Исследование у нас L. Можно начать. Прекрасно. L. Давай еще раз, потому что, ну, типа, надо восстановить это все. Я не могу закончить серию. Не, не восстановив все свои запасы и все, что я тут немножко испортил. Так, мероприятие, Черт с ними, с мероприятиями. Я не хочу. Купи винную бочку, купи стол авантюристов. но ну, подожди, у нас тут... Давай сначала восстановим все напитки. А потом уже будем думать о будущем. Мероприятие? Ладно, черт с ним. Пока подождут. Так, бочка с элем. Сколько стоит? 400. И надо будет еще монетки для заполнения. То есть 400 и плюс еще, наверное, 150. Того 550. Вот, давайте. Еду... В аду там все дела Этот столик такой, конечно, мне нравится Одинокий Две одинокие дамы сидят, пьют Ничего не происходит Пьем только воду и эль Она факт показала Ладно, не будем вам мешать Так, менюшка Повысить уровень Так, продолжаем Уровень у нас повышен у официантка физантка угу. так скорость давай чаевые чтобы побольше было так и что-то у нас тут еще награда за 029 звездочки прекрасно так покупаем новую бочку винную и заполняем все на 300 чем-то там монет по моему было так купили винную бочку Давай еще вот три, и я получу этот... Как его? А, надо купить что-то. 250 монет. Эх. Почти. Почти, ребятки. Почти. Давайте... Продавайте все и... Съедайте все и уходите. Сколько тем плачу? 50 в день. Кошмар. Ужас. Это очень... Дорого, у нас там всегда заканчивается. Два яблока осталось. Ну, это мы уже на следующий день оставим, да? У нас закончилась смена. Закончился день. О! Ну, считай, почти. Почти плюс. Так, все. Девки, давайте там это исследование поставим. Давай поставим исследование, цена напитка. Да? Да, давай. Больше денег, больше. Я заработаю. О, лампочка. Ой, есть второй этаж. Ой, ну до второго этажа нужно, конечно, еще тут работать и работать. Что у нас есть еще? Еще один этаж. То есть три этажа и неограниченные кухни. Ух ты. Вау. Это круто. Но до этого еще расти-расти. Мы восстановили нашу барную стойку. Улучшили наше заведение. В следующей серии нужно будет... Не забудьте нанять еще одну официантку, потому что у нас столиков увеличивается большое количество. Ну и в целом дальше продолжать улучшать и только расти. Спасибо, что посмотрели серию. Не забывайте подписываться на канал, а также в группу ВК. Ставьте лайк, врубайте колокольчик, пишите в комментариях, как вам серия. И всем средневековый пока!